Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Сегодня я хочу рассказать вам о своем опыте организации бизнеса. Чем хорош бизнес сам по себе? Это тем, что тобой никто не руководит. Но с другой стороны, и деньги тебе не платят. За это ты отвечаешь сам. Ну если ты был прекрасным специалистом, упорным, то точно так же и в бизнесе ты будешь иметь, по крайней мере, выше зарплату, чем платят тебе работодатель. Немного о себе. Я закончила Киевский политехнический институт по специальности инженер химик технолог И получила в то время, это был 89 год, в то время еще мы попали э, в, на распределение, и получила распределение от государства. Меня отправили на большой комбинат в поселке. Вот. Государство мне предоставило и квартиру к молодому специалисту. В то время были такие программы. Я начала упорно заниматься своей работой, строить карьеру. Вот. Ребенок рос, но в 90-е годы, когда они развалили страну, когда сделали под себя законы и забрали предприятия, пришлось искать, искать, как выживать, как заработать, потому что есть все-таки ребенок и его надо расти, и ты хочешь, чтобы твой ребенок был счастлив, поэтому пришлось искать работу. Точно так же, пока ты сидишь, кто не хотел, кто сложил ручки и плакал. Ну, конечно, многие, все молодые поехали за рубеж э, для того, чтобы там все-таки платят зарплаты. Многие обожглись, многим не платили зарплаты, э, как работодатель может просто тебя использовать. Ты ему работу сделал, он тебя не заплатил. Особенно э, так поступали э, в Москве работодатели, те, которые без оформления брали наших специалистов. Строителями, вот, и многие приезжали оттуда ни с чем. Вот, значит, мы искали упор на работу, мы э, э, на рынках торговали. В конце концов, меня, зави, э, меня заметил один работодатель, который пригласил к себе. Э, это было предприятие, которое только остановилось, только на только организовалось. Само по себе. Но у них не было организации работы, технологических процессов. Это все я им сделала. Написала технологические процессы, сделали технологические, тех, сделали техусловия, организацию труда, организацию охрану труда. То есть везде я была главным технологом, я была начальником ОТК, экологию на себе вела, то есть взяла на себя почти все предприятие. Даже приезжали некоторые специалисты и говорили, я не могу понять, говорят, зачем здесь главный инженер, когда вы, Елена Николаевна, как главный инженер. И, естественно, я, как и любой специалист, ждала карьерного роста. Но карьерного роста мне никто не предлагал. Почему? Потому что учредители решили вести, решили приводить своих, своих людей. Вот когда пришли, прямо скажем, абсолютно не специалисты на генерального директора, а тупые люди, которые просто кричали: что я директор, а ты никто, тогда, естественно, пошел. Пошла коса на камень, как говорится, и пришлось уйти, потому что такой тупости. Вот, со стороны работодателя никто не платит. Вот. Пришлось идти, пришлось искать выше зарплаты. Вот. Тот платил работодатель, тот точно так же решил не заплатить. И тогда ты понял, я поняла, что в принципе, когда ты сам на себя, когда у тебя есть свое, ты надеешься только на тебя. И ты не думаешь, заплатит он тебе зарплату или не заплатит. Вот, и твоя судьба не зависит от его каких-то там непонятно каких прым по-украински. Вот. Таким образом, э, я решила, что же я умею, а, оказывается, умею. Из-за за свою жизнь я научилась очень многому. Э, я разви, э, когда ты развиваешься, тогда. Тебе есть чем заниматься. Таким образом, первое, что я сделала, это организовала бизнес. Пошла, зарегистрировала. И дальше что? А дальше опять надо просто работать. Но единственное, что этот труд уже на твою пользу. Ты работаешь, ты точно так же работаешь с заказчиками, с исполнителями. Вот, но получаешь зарплату намного выше, чем тебе дает работодатель. В этом и все отличие. Либо же тогда надо выбирать, выбирать э, путь развития. Либо же ты идешь по пути и работаешь на себя, либо же ты все время плачешь, возмущаешься и работаешь на работодателя. Поэтому каждому выбирать свой путь развития. Мне было очень э, приятно вам рассказать историю своей жизни, либо своего развития карьерного. И до скорой встречи!